Итак, сегодня тема лимфатическая система Сегодня очень много споров по поводу того, какая система главнее Но если в доме забита канализация, то все остальные системы и все остальные комнаты не имеют значения Ни кухня, ни спальня, ничего Поэтому лимфатическая система, канализация нашего организма я решил ей уделить немножко больше времени, потому что э, мы вскользь задеваем эту тему и вскользь немножко рассказываем. Сегодня я основываюсь на знаниях очень серьезных врачей, которые... Это Академия Здоровья Ольги Алексеевны Бутаковой это доктор Сергей Борисенко и многие другие. Я выбрал из них самое основное, поэтому запаситесь терпением, возьмите ручку, бумажку, потому что я... Самое основное, сегодня вам расскажу, что касается лимфатической системы, как она у нас работает и что мы с этим делаем. Почему это важно знать? Лимфатическая система – это одна из основных систем развития всех почти болезней в нашем организме. 99% болезней, если это не связано с травмой или с наследственностью, это застой лимфатической системы. Канализационная система нашего организма забилась, мы воняем. Мама говорила, нет такого слова в русском языке, есть слово «неприятно пахнем. Но я нюхал, это не просто неприятный запах, это запах, когда что-то протухло. И это у нас внутри. И наверняка вы сталкивались с такими людьми, причем это могут быть вполне приличные люди, хорошие, добрые, светлые. Но находиться с ними рядом иногда очень сложно, а сказать об этом неудобно. И совсем грустно, если эти запахи источают наше тело. Это значит, наша канализация забилась. То есть наша лимфатическая система не справляется с выводом токсинов что делать идти к врачу врачи увы не учитывают работу лимфатической системы при постановке диагноза кто-то из врачей послал вас на проверку работы лимфатической системы анализы крови кала мочи все они указывают на загрязнение нашего организма но врачи упорно борются с последствиями этого загрязнения при помощи медикаментов или когда уже поздно хирургического вмешательства но никто не предлагает очистку. Более того, есть врачи, которые будут вас высмеивать, если вы им скажете об очистке. Зато медикаментов выпишут сколько угодно: и тех, что надо, и тех, что не надо, и тех, которых вы пожелаете. А что это значит? Это примерно как закинуть в забитую фекалиями канализацию ведро хлорки. Погасить ее брожение вместо того, чтобы ее почистить. Так что терапевт об очистке и о том, как работает лимфатическая система, вам не расскажет. Есть врачи, которые могут нам в этом рассказать, это диетологи, иммунологи, но к ним мы идем в последнюю очередь, уже имея внутри огромный запас фекалий с хлоркой, то есть токсинов и медикаментов, которые ведут там войну между собой, а проигрываем в этой войне всегда мы. Я говорю образно, добростят меня физиологи, но по сути это так. Значит, в двух словах, как работает иммунная система и ее функции, потому что многие думают, что раз канализация, значит она только выводит токсины. Это не совсем так. Лимфатическая система, ее главная функция, это первая доставка гормонов и питательных веществ к клеткам. Она несет жирорастворимые питательные вещества из кишечника к клетке. И второе, это регуляция межтканевой жидкости межклеточной и детоксикация. То есть, все, что попадает в клетку, проходит через межклеточное пространство, и затем все, что выводится из клетки, попадает в лимфатические капилляры, которые обладают большой проницаемостью. И как губка впитывают в себя все отработанные токсины. Разумеется, при условии, что лимфокапилляры чистые, не забиты сами по себе токсинами. То есть здоровье каждой клетки, будь то клетки печени, щитовидной железы, селезенки, глаза, неважно, зависит от качества межклеточной жидкости. У нас в организме ничего статичного нет. Все постоянно движется и перемещается. И в основном это движение межклеточной жидкости, которая у нас в жидкости вообще в организме, 70%, как вы знаете. Если она чистая, как горная река и подвижная, соответственно, мы подвижны и энергичны. Как только она чуть-чуть, на 5-10% на загрязнена, у нас движение замедляется, нам надо больше отдыхать, мы устаем, ложимся на диван и встать уже нет сил. Тогда мы по каждому пустяку начинаем раздражаться, раздражаем близкие, говорим грубости, портим себе печень, желчный пузырь, потому что при нашем раздражении вырабатывается больше желчи. Больше, чем надо. Мы становимся желчными, язвительными. И наш природный юмор перерастает в сарказм. Наша память начинает запоминать не то, что нас радует и приносит удовольствие, а то, что нас раздражает. Мы обижаемся. Или то, что нас пугает. И мы ловим себя на мысли, что даже если не с кем спорить, мы выдумываем этого спорщика, ходим, спорим за двоих, сами в себе. Бубним что-то под нос, пугаем близких, зверским выражением лица, потому что мы же побеждаем в споре. А если они нам делают замечания, мы на них же это и проецируем. Потому что когда много желчи, у нас все виноваты, кроме нас. А это скандалы в семье, стрессы на работе. И как итог депрессия и одиночество. И это в толпе людей. И ничего удивительного в этом нет. Вы сами бы хотели разговаривать с человеком желчным, извительным, который говорит только о том, что вокруг все плохо, плохо, плохо, плохо. И люди вокруг плохие, и болезней куча, и они еще сволочи, маски не надевают. Хоть бы маски надели. Они что, про вирусы не слышали? И это не потому, что человек плохой. Просто ему страшно все это переживать в одиночку. Вот он проецирует своих страхи на близких. Итак, давайте посмотрим, какие процессы сейчас, пока мы тут разговариваем, происходят у нас внутри. Из плазмы в межклеточное пространство поступает жидкость сколько ее туда поступит столько сколько мы выпьем воды в день норма воды в день помните какая до да? 30 миллилитров на 1 килограмм веса если мы выпиваем процессы идут как запланировано если не допиваем лимфатическая система начинает загустевать и выводить токсины становится несподручно как каменщик настройки раствора нет сижу курю рабочие есть работа есть а процесс не идет ну вот раствор подвезли работа начинается а раствор пока везли он загустел что будет будет аврал работы много а толку мало то есть какая вода в нас попадает такой процесс и начинается если пьем чай кофе кефир это не вода но даже если пьем воду это тоже не всегда вода которая нам нужна потому что и у воды есть свои показатели качества какая вода должна быть структурированная, мягкая, щелочная за счет щелочных минералов. Значит, минерализированная и как минимум живая, то есть отрицательно заряжена. У нас кровь, лимфа, межклеточная, вот клеточная жидкость, все отрицательно заряженная жидкость, минус 50, минус 70 милливольт. А пьем мы какую воду? Если из-под крана, то это плюс 150, плюс 200 милливольт, а из магазина примерно такая же. Из-под фильтра может быть плюс ну, 100, если хороший фильтр. Если вскипятим ее, то будет плюс 300 то есть очень очень мертвая что же делать спросите вы вам что делать я не знаю для себя я добавляю в воду коралл он ее минерализирует он делает ее щелочной за счет щелочных минералов он делает ее мягкой структурированной и живой то есть отрицательно заряженной И это все делает один маленький пакетик коралла который стоит 50 центов вода в магазине такой же объем полтора литра что она стоит там ну от 30 до центов до полтора евро это, чтобы вы не говорили, что коралл это дорого. Просто сравните, если вы покупаете воду, например, как я покупал за 85 центов полтора литра, а моя сейчас стоит 50 центов, то считайте, что вам выгоднее пить чистую, но мертвую, подороже, или все же добавить кораллы и пить живую и дешевле. Если вода в наш организм поступает правильно и ее достаточно, то никаких отеков и проблем не будет, если, конечно, не нарушена уже функция почек. А обменные процессы, то есть доставка питательных веществ в клетку, вывод отработанных токсинов будет происходить своевременно. То есть в клетку будут попадать аминокислоты, жирные кислоты, ненасыщенные, антиоксиданты. И клетка сможет выводить продукты своего распада, обмена. Если человек пьет пару стаканов воды в день и 5 чашек кофе или чая, считая, что он пьет достаточно жидкости, и ходит раз 5 в туалет, а то и больше, потому что кофе это еще и мочегонное, то в организме начинается застой брожение. Межклеточная жидкость превращается в болото, а лимфатическая система в закрытую и забитую канализацию, переполненную отходами. Отсюда запах пота, отсюда запах изо рта, ну и из других мест, конечно. И это уже идет развитие каких-то болезней в организме, которые скоро дадут о себе знать. Мы можем их пока не чувствовать и говорить, что мы здоровы. Но они, безусловно, появятся и полезут, как грибы, если мы с этим ничего не сделаем. Хотя почему как? Грибы и полезут. Там же грибы, бактерии, паразиты. все, что обычно заводится в мутной и грязной воде. И врачи будут их глушить медикаментами. У них в арсенале есть антибиотики. Антибиотики ослабляют нашу иммунную систему. А это распахивает двери вирусами, паразитом в наш гостеприимный организм. И вот вам простуды, боли в суставах или пока еще усталость, или раздражительность. Но мы знаем производную этого процесса. Это застой нашей лимфатической системы. Так что же нам делать? Разбираться, что двигает нашу лимфу. Давайте по пунктам. Первая Вода. Надо дать достаточно щелочной, живой, структурированной воды. Мы говорим сейчас о коралловой воде. Что еще надо дать, чтобы лимфа начала двигаться? Физическая активность. То, что у нас сегодня стало большим дефицитом. Мы сегодня уже не идем пешком в другой город, у нас есть для этого машина, поезд, где мы сидим, не двигаемся. Мы не копаем землю лопатой, мы, мы же дураки что ли, экскаватор же есть. А по лестнице есть эскалатор или лифт, зачем подниматься пешком. И движения не хватает. Но если мы хотим, чтобы лимфа задвигалась, без физической активности мы этого не добьемся. У лимфатической системы нет насосов. Насосом лимфатической системы является движение мышц. Вот тут вот есть ролик пятиминутный, там показано движение лимфы натурально, как она движется в теле и как клапаны открываются, выталкивают ее вверх, как потом закрываются, чтобы она не нашла обратного пути. Так вот, что делать? Надо начинать двигаться. Кто знает как. Мы используем методику заслуженного тренера России Александра Санарова. И его можете найти по гугле, на YouTube или под видео будут ссылки. Что дает эта методика? Это комплекс упражнений, благодаря которым лимфатические капилляры собирают токсины, выводят их в лимфатические сосуды, через лимфатические узлы в лимфатические протоки и лимфа начинает двигаться. Что важно понимать? Что движется лимфа снизу вверх. Если вы попадаете к массажисту и он делает лимфодренаж сверху вниз, бегите от него немедленно. Если он гонит лимфу от ягодиц к пятке, например, он порвет вам все сфинктеры, и лимфа потом вообще не будет подниматься. Сразу этого не почувствуете, но потом будет катастрофа. Поэтому важно помнить, что лимфатическая система поднимается снизу вверх. То же самое комплекс упражнений должен так э, сделать. Вот Александр Санаров создал именно такое. Мы потому и используем для этого его гимнастику, потому что она создана профессионалом для запуска как раз лимфатической системы. Идеально для этого подходит и изумительно работает. Проверено, подтверждено многолетним моим лично опытом и опытом многих тренеров, которые с ней работают. Существуют ли еще методики запуска лимфы? Конечно. Это нише, это бодифлекс, это, конечно, старейшая методика, вы все ее знаете, это йога. Я выбрал гимнастику Сонарова по двум причинам. Она занимает мало времени что в нашем ускоренном ритме жизни очень важно, потому что не каждый сможет тратить по часу, а то и по два часа на занятия йогой. А потратить 10-15 минут утром для зарядки организма на целый день может практически любой. И второе, это эффективность этой гимнастики. Это опробовано многолетним опытом, и могу вам сказать, что при правильном применении эффект от нее не меньше, чем от йоги. Но какую бы методику не выбрали вы, Важно, чтобы это приводило гармонично в движение все группы мышц и желательно снизу вверх. Это важно знать, запомнить или записать. Что еще важно знать о лимфе? Важно понимать, как она работает, когда мы ее начинаем запускать. У нас она, как я уже сказал, выводится через лимфатические сосуды в лимфоузлы. Лимфоузлы у нас расположены, если идти снизу вверх, первое под коленками. И мы часто слышим от людей в возрасте, что болят колени. Они идут к врачу и получают диагноз артриты. Не артрозы, не изменения структуры хрящевой и костной ткани, а воспаление. Артрит. Все, что кончается наид, это воспаление. Артрит, гастрит, гепатит, простатит. Это все воспаление. Что означает воспаление? Это означает, что лимфатическая система заблокировала движение вирусов, бактерий и грибковой флоры в вышестоящие лимфоузлы. Повторяю, можно лечить медикамендозно. Это примерно как закидывать ведро хлорки в унитаз и ждать, что там что-то наладится. Да, воспаление пройдет, но наладится ли? И надолго ли? Это вопрос открытый. И ответ на него мы все знаем. Если бы мы от этого становились здоровы, нам бы к врачу ходить не надо было бы. И медикаменты бы нам не понадобились. Но чем больше мы ходим к врачу, тем больше пополняется наша аптечка. А чем больше у нас медикаментов в аптечке, тем больше мы болеем кто более здоров тут у кого много медикаментов в аптечке или тот, у кого в аптечке кроме зеленки и бинта ничего нет ответ очевиден воспаление как правило сопровождается чем опухолями а что такое опухоль в суставах это отеки чем обычно снимают отечность сустава врачи мази нестероидная противовоспалительная они убирают отек снимают воспаление и что еще делают вы не знали они разрушают хрящи об этом побочном эффекте врачи вам не сказали, да? Они нам и не обязаны это говорить, это мы сами должны знать. Лично я снимаю отек в течение месяца двух, не используя противовоспалительных и разрушающих хрящий медикаментов. Только при помощи воды, детоксикации, очистки движения. Используя исключительно натуральные продукты, опыт у нас большой, так что пользуйтесь на здоровье. Под видео вы найдете все необходимые ссылки и контакты. Ладно, идем дальше. Дальше вверх по лимфе. Следующий большой лимфоколлектор – это у нас паховые лимфоузлы. Когда они увеличены, сразу надо понимать, что в лимфатической системе кто-то уже живет. А значит, вырабатывает свои продукты распада. И это дает отек еще больше. И куда же лимфатическая система это все девать? Она начинает выводить это через слизистые. И если увеличились паховые лимфоузлы, то часто это бывает разного рода выделения. Как у нас обычно борется с выделениями? Задача терапевта или профильного врача, гинеколога или уролога первое – убрать выделение. То есть определяется, что там, какой воспалительный процесс усилил эти выделения. хламидия, уриплазма, мекоплазма, гонорея, кандида. И дальше дается какой-то антибиотик или свечи вставляют, и выделение убирается. А теперь внимание, что такое выделение? Повторяю, традиционная медицина об этом молчит, как рыба об лёд. И вряд ли вы у них об этом узнаете. Но об этих процессах сегодня достаточно информации. И как я уже сказал, Google вам в помощь. Потому что лучше знать и делать то, что поможет, чем не знать. И тогда будете делать то, что вам предложат, то, что скажут врачи. И это будет создавать видимость выздоровления и постепенно убивать нашу репродуктивную систему. В данном случае она больше всего страдает. А в ответе за это кто будет? Никто. Врач за наше невежество не отвечает. Никто, кроме нас, если мы не знаем. Итак, выделения наше, внимание, это сброс лимфы через слизистые. То есть, с самими выделениями бороться не надо. Это как нападать на ветряные мельницы. Выделения сами заканчиваются, когда очищается лимфатическая система. Я на 100% уверен в том, о чем говорю. Мы делали это не раз, без вмешательства химии и медикаментов. Это питание, движение, очистка, ну и спринцевание, если... Уже есть воспаление, чтобы его убрать. И никакой химии убирается легко и, как обычно, навсегда. они загоняются загоняется вовнутрь до следующего воспаления. Чаще всего у женщин, знаете, когда выделение, что делает врач? Проверяет, а там нет ни кандиды, ни хламидии, ни мекоплазмы, ни вируса папилломы человека, ни герпеса. Все стерильно, а выделения идут. И главное, никто не говорит, что делать. С чем это связано? Идет очистка лимфы. Итак, пошли дальше. Следующий огромный коллектор это лимфоузлы желудочно-кишечного тракта. В кишечнике тысячи лимфоузлов. Знаете, когда врачи берут анализ скалы и там есть слизь, это та же история. Это сброс лимфы через слизистую кишечника. Следующие лимфоузлы у нас под мышками. Они обслуживают грудную клетку. У женщин это молочные железы. Есть еще те, кто пользуется дезодорантами. Сегодня есть такие, что убирают Дезодоранты на 24 часа, запах пота есть на 48, сегодня уже даже на 72 есть. О чем это говорит? Лимфатическая система собрала токсины, вывела их в лимфоузлы, а выход закрыт на 24 часа или на 48, а то и на 72 часа. И куда их девать? На ближайший склад. У мужчин это подкожный жир, у женщин молочная железа. Сколько сегодня женщин ходит без груди? Это те, кто успели сделать операцию, а те, кто не успели. Рак молочной железы напрямую связан с использованием таких дезодорантов. Это уже доказано, но дезодоранты никто не запрещает. Вот бы заставили маски носить тех, кто покупает дезодоранты, и желательно на глаза, чтобы они не могли их найти. Но нет. Так что хотите, пользуйтесь, просто знайте, что если у вас на 72 часа закрыт выход токсинов, то шансов встать в очередь на операцию по удалению груди увеличивается как раз на столько же времени, сколько написано на баночке. Если вам так не нравится запах вашего пота, то нужна лимфоочистка. Если не выводить токсины, то в организме образуется болото. Пахнет пот – это запах застоявшейся лимфы. Итак, поднимаемся выше. Что у нас следующее? Носоглотка. Это верхняя точка лимфы. В мозгу и в костной системе лимфы у нас нет. Что у нас с Лучше всего лимфатическая система на этом отрезке работает у детей. То есть у них чуть что – сразу сопли. И воспаление. Выделение у детей через слизистую сразу влекут за собой расширение аденоидов и миндалин. Врачи научились вырезать миндалины, гланды по-нашему. Но в организме ничего лишнего нет. Мало кто знает, что миндалины, кроме того, что выводят токсины из организма, что они еще делают? Они играют очень важную роль нашего иммунитета. Вырезают миндалины, и иммунитет остается без своего главного защитника. И у нас остаются без защиты наша гортань, трахея, бронхи. А ведь можно было бы просто лимфу почистить. Никто нам этого не говорит. Поэтому если вы увидели здесь для себя полезную информацию, которой хотите поделиться, я думаю, вы знаете, как это сделать. Чем больше мы будем знать о нашем теле, тем меньше с кулапом удастся из него что-то оттепать. Делитесь у себя в соцсетях, берите на вооружение. Когда придете к врачу, которого интересует не ваше здоровье, а ваши болезни, а таких врачей сегодня довольно много, то по крайней мере будете знать, что операция любая – это крайняя мера. И в 45 случаях из 100 ее можно не делать. И это только по официальной статистике. А в реале это процентов 80. Во всяком случае, одна моя знакомая, врач, лор, практикующая уже больше 25 лет, за это время всего три раза вырезала гланды ребенку. Остальным рекомендовала очистку лимфы. И все приходило в норму. Прекрасно, если вы попадаете на такого врача. Но, увы, есть сегодня и другие. Итак, дальше. Некоторое количество лимфов у нас еще находится где в гортане. Затем трахея, бронхи. Так вот, лечить трахиты, бронхиты, чем обычно занимаются врачи с удовольствием, это потеря времени, потеря сил, потеря иммунной системы. Можно делать бесконечно. Мы чистим лимфу. Уже после первой очистки уходит большая часть проблем с гортанью, с бронхами. Как минимум на полгода. Затем можно сделать еще очистку и забыть о простудах надолго. Обо всех этих насморках, гайморитах, атитах и прочих застоях лимфы. Еще надо добавить по поводу кожных заболеваний лимфа идет по верхнему слою кожи и в самой дерме лимфопротоки есть в эпидермисе их нет кто резал палец неглубоко когда крови еще не идет вы видели появляется сукровица. капельки такие это и есть лимфа она идет по всему слою кожи и такие заболевания как нейродермиты дерматиты псориаз это заболевания напрямую связаны с лимфой на сегодняшний день уже доказано что это зашлаковка лимфатической системы чем грибковыми инвазиями с трептококками стафилококками кандидой сегодня уже накоплен большой опыт по очистке лимфы в нашей группе которая называется detox марафон и случаев с восстановлением кожи после двух трех очисток это когда люди проходили эти очистки и эти болезни либо частично либо полностью уходили даже такие случаи есть вы можете найти эти, это об этом в интернете в том числе царя который некоторые врачи уверяют что не лечится причем люди показывают свои фотографии Пациенты этих же врачей, до и после очистки, на фотографиях явно видны изменения, но они стоят на своем. Особенно смешно это выглядит, когда они говорят, ну вот видишь, мать, которую я тебе выписал, все-таки помогла. Хоть кол на голове тиши. Ну и что еще важно знать о лимфе, ни в коем случае нельзя лимфатические узлы греть. Никакие компрессы использовать нельзя. Тубус, кварц, на область носоглотки, это будет только ухудшать состояние и вызывать рецидивы. Причем рецидивы будут более мощные. И будет переходить на другие лимфатические коллекторы. Замечали же, начинаешь греть нос, переходит на носоглотку, затем в трахею, на бронхи, начинается кашель. И говорят потом, о, вот помогло, уже мокрый кашель начался. На самом деле, перегоняет воспаление с одного места в другое. Один из главных лимфологов наших русских, Юрий Маркович Левин, он проводил исследование более 30 лет. И вот что он выяснил. Он составил список, какие природные средства влияют на отток лимфы. То есть, что может наше болото превращать в бурную речку. Как он это выяснил? Он брал мышек и выводил им под кожу разные красители. Затем давал им разные травы и смотрел, какие травы быстрее выводят из-под кожи это красящее вещество. Так вот, можете себе записать, это научно доказанные травы, лимфостимуляторы. Первое, это корень солодки. Кто пробовал солодку, те знают, что это хорошее отхаркивающее средство при кашле. То есть, что делает солодка? Разжижает лимфу и так быстрее выводит слизь из организма. А что такое слизь? Это плесневые грибки. Чем быстрее мы их выводим, тем быстрее восстанавливается иммунная система, тем быстрее мы выздоравливаем. Что еще? Красный клевер, шиповник, овес, тысячелистник, листья черной смородины, малины. Большая часть этих трав есть в наших продуктах. Вы знаете, это корень слоотки, серотонин с шиповником, силицетин, там есть экстракт овса. В общем, все это можно найти и сделать очистку лимфы. Самостоятельно, можно в группе. Группа называется Detox Marathon, где специалисты с опытом подготовили уже программу ⁇ Только приходи и чистися ⁇ Ах да, что еще интересного выяснил Юрий Михайлович Левин в своих исследованиях? А то, что есть как лимфостимуляторы, так и лимфоблокаторы. Лимфостимулятор ⁇ это то, что из нашего болота делают стремительную чистую горную речку. Лимфоблокаторы ⁇ наоборот. Это то, что блокирует отток лимфы. Что относится к лимфоблокаторам? Вот это лучше записать. Потому что если вы этого не знаете, вы это будете принимать. Это ножпа, гепарин и практически все дистероидные противовоспалительные. Кто помнит, что делает ножпа? Это спазмолетик, что она делает? Снимает спазмы. Полотень, она звучит, но спа. Что это означает? Но спазм. Нет спазма. Но у нее есть побочный эффект. Вы не знали? Она блокирует лимфоотток как и все перечисленные медикаменты. Так что читайте противопоказания. На медикаментах везде они написаны. Итак, очистка лимфы, как она проходит? Скажу сразу, противопоказаний для этой процедуры нет. Она подходит для любого возраста, любого пола и любого состояния. Когда требуется лимфоочистка? Первое я уже сказал. Как только вы чувствуете запах пота или запах изо рта и других мест, которые тревожат не только вас, но и ваших близких и окружающих, Воспринимайте это как сигнал к очистке лимфы. Второе, это когда наступает обострение застарелых болезней, хронических болезней, усталость, сонливость, раздражительность. Третье, обязательно нужна очистка после любого курса лекарственной терапии. Обезболивающие, если принимали, антибиотики, противозачаточные средства. Пропили, надо чиститься. Четвертое, всегда после гриппа, после бронхитов, простуд. Прошло обострение, надо начинать чистить лимфу. Если не хотите повторений и хроники, лучше почиститься. Как конкретно чистить лимфу? Я могу, конечно, расписать вам здесь всю программу, но как показывает практика, даже точное описание всех действий, даже если его расписать по часам, не дает правильного исполнения. Все равно это вызывает много вопросов в процессе, поэтому лучше проходить очистку лимфы в группе, где все будет расписано ежедневно, как по нотам что делать с утра до вечера, каждый день, и тогда вы точно сделаете все правильно. Как это проходит? Вас добавляют в две группы, в Telegram, в одной из них вы получаете четкое расписание последовательности действий, и так каждый день, и в этой группе больше ничего нет, только действия. И во вторую группу вас добавляют, в этой группе есть возможность общения с специалистами, там можно задавать вопросы, получать ответы, между собой общаться, и если что-то не ясно, в любое время для вас на связи профессионалы. А вопросы возникнут, это точно. А они вам подскажут, что и как. Все, что вы получаете в первой группе, вы можете себе сохранить. И всегда потом использовать. Например, при следующей очистке, если надумаете чиститься снова. Вам не надо будет уже добавляться в группу. У вас уже будет все, четкая инструкция. И вы не наделаете ошибок. Которые, как правило, делает каждый новичок, если вдруг решил почиститься сам. Если вы чиститесь впервые, то начинать надо с марафона Под видео есть ссылка. Нажмите, прочитайте, там вы сможете почитать об этом более подробно. Затем, там есть анкета, если вам понравилось и вы понимаете, заполните, с вами свяжется менеджер и добавят вас в эти группы. Если нужна уже непосредственная лимфоочистка, заполняйте ту же анкету и в разделе Особое пожелания» внизу напишите слово «Лимфоочистка». Опять же, с вами свяжется менеджер и добавят вас в группы по лимфоочистке. И главное помните, врачи занимаются болезнями. А здоровьем занимаемся только мы сами и никто кроме нас. Используйте опыт профессионалов и будьте здоровы. Я вам этого искренне желаю. С вами был Александр Волин.